Друзья, в сегодняшнем видео я вам покажу э, то, как заменить вашу батарейку на ваших Android-устройствах, э, чего не нужно делать, дам советы, что нужно сделать, как правильно это все провести, чтобы у вас весь процесс был благополучный. Поэтому досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал. С вами Apple Expert. Ситуация в том, что да, у меня телефон уже до, довольно давно работает там, на одной программе. Он постоянно на зарядке. Естественно, батарея вздулась. И из-за этого возникли некие дефекты корпуса. То есть, отогнулась задняя крышка, которая закрывает как раз корпус батареи. И немножко дисплей вылез вверх. Из-за этого вот такая вот история пошла. Давайте же посмотрим, что это, как это выглядит. И в принципе, все это дело заменит. Друзья, сегодня я вам покажу вот такую непримечательную вещь. Одну интересную. Вот видите, на первый взгляд ничего с телефончиком такого нет. Вот, нормальный телефон, но есть вот один нюанс. Он немножко забеременел. Это все причина того, что не нужно играть на зарядках и тому подобное, потому что приводит к тому, что идет вздутие батареи, а в конечном итоге, когда вы оставите телефон на зарядке на ночь или там без вашего присутствия, это возгорание просто телефона, батареи, она может задымиться точно так же и загореться имейте в виду поэтому такие устройства следует заменить обязательно Сейчас мы его выключать не будем разберем все это дело и Заменим батарейку на новую, чтобы не подвергать опасности себя, близких и места, тут, где вы живете. Просто посмотрите на вот этот ужас, как она вздулась, насколько. Это вообще... Вот посмотрите, с оригинальной батареей, вот, чисто для сравнения, насколько она вздулась. Это вообще просто беременный телефон. Поэтому вставляем нашу батареечку. А, стоп. Обязательно, если вы покупаете новую батарейку, вам нужно склеить вот эту наклеечку, чтобы контакты дошли до других контактов и вы могли заряжать ваше устройство. Телефончик похудеет сразу же. Вставили батареечку щелкну все это дело посмотрим и заряд будет хорошо держать ну видите экранчик сразу же стал нормально все ничего не вылазит все отлично напоминаю что после замены новой батареи у вас может быть вот такая ситуация он может быть постоянно висеть на 1 проценте и больше заряд не идти Понимаете? И точно так же, когда вы его включите, заряд не будет идти, постоянно будет на одном проценте. решение ситуации. Нужно просто сбросить настройки телефона. Сбрасываем настройки к заводским, для того, чтобы батарея синхронизировалась с устройством, как только с активированным. Да, у них есть некие чипы, которые должны, ну, которые выполняют такую функцию. То есть даже бывает в некоторых случаях на iOS, на это очень редко. Но для видроидов вот такая вот ситуация нужна. Ну вот, как можем видеть, после сброса настроечек у нас все пошло. Как можете заметить, проценты идут, растут, телефон теперь зарядится и все будет в порядке. Вот и все, друзья. Вот все, в принципе, решение. Если вам было что-то непонятно, задавайте вопросы. Все в комментариях. Если вам точно так же помог, оставьте этот положительный комментарий. Под этим видео мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые уведомления. Дальше больше. Скоро увидимся. surprise you will